1950 году и вновь попасть в, в гулаг или родиться еще раньше еще раньше еще раньше так вот все устроено